Данная модель уже четвертая по счету поколения. Свою историю она ведет с 2001 года, когда Kia выпустила свой бизнес-седан Magentis на базе Hyundai Sonata. Машина, о которой идет речь в нашем тесте, преподносится как полностью новая модель. Однако, если хорошенько разобраться, это серьезная модернизация предыдущего поколения. «Оптима» станет двухлитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил, который будет доступен либо шестиступенчатой механикой, либо 6 шестиступенчатым автоматом. Но основную ставку корейцы делают на средний двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 188 лошадиных сил. А вот топовым станет тоже двухлитровый мотор, но с турбиной мощностью 245 лошадиных сил, что, несомненно, приятно. Вроде как и мощности достаточно, и налоговый барьер в 250 лошадиных сил не пройден. Что же касается дизеля, объемом на 7 литра столь популярного в европе конечно же в россии он поставляться не будет по двум причинам первое потому что дизель в этом классе в нашей стране не востребован но во вторых согласитесь бизнес седан с мотором объемом 1 7 литра но это как-то несерьезно. серьезно С технической точки зрения изменения носят эволюционный характер. Увеличилась жесткость кузова за счет применения более прочных сталей. Передняя подвеска осталась практически без изменений, а вот в задней вместо одинарных нижних рычагов заняли место двойные. По габаритам машина прибавила 10 мм в длину, 25 мм в ширину и 30 мм по высоте. Колесная база увеличилась на 1 см. Интерьер и у предыдущей «Оптимы» был весьма неплох, но у новой машины он абсолютно другой и стал, конечно же, еще лучше. В первую очередь за счет того, что здесь появилось намного больше деталей, выполненных из мягкого и приятного на вид и на ощупь пластика. Это касается и дверных панелей, и самой передней панели. Она сделана теперь многофактурной. Верхняя часть, конечно же, пластиковая, но э, стилизована под кожу. Здесь есть даже вот такая характерная прострочка. Что касается дизайна, то я здесь не могу отделаться от аналогий с э, Mazda 6 В первую очередь за счет э, формы рамки вокруг дисплея, мультимедиа-системы, рамки вокруг дефлекторов обдува, дизайна блока мультимедиа-системы и блока климат-контроля. Но, видимо, такого мода, придираться не будем. Что касается эргономики, то придраться здесь к чему-либо очень сложно, все находится на своих местах. Есть небольшие недостатки, например, такие, как управление климат-контролем, потому что для того, чтобы постоянно видеть настройки своего климат-контроля, нужно совершить какое-то действие, и тогда сверху можно будет увидеть, например, какая у вас выстрелена температура. Постоянные индикации этой информации, и, к сожалению, на передней панели нет. Щиток приборов весьма лаконичен, прост, но от этого он, наверное, становится только лучше, потому что он очень хорошо читается, выглядит достаточно благородно. Корейцы не стали использовать модные ныне полностью нарисованные приборы. Я в этом ничего плохого, в принципе, не вижу. Посередине есть очень большой цветной дисплей с хорошей графикой, с очень удобным отображением информации и довольно-таки приятной анимацией. Что касается дисплея Multimedia, Системы, то здесь тоже весьма неплохая графика, а, очень хорошая навигация, которая весьма неплохо справляется со своими задачами, во, во всяком случае, здесь, в Германии. А, точно так же и управление какими-либо системами здесь вполне а, удобно, логично, понятно, поэтому привыкание а, к ней практически не требуется, все достаточно понятно. Руль здесь уже можно сказать все киевские, он везде устанавливается, но в данном случае у нас машина с пакетом GT, поэтому здесь есть алюминиевая вставка, руль трехспицевый и внизу есть маленький шильдик GT Line. Приятное то, что корейцы не скупятся на материалы в том плане, что, например, вставка на передней панели, она не пластиковая, а алюминиевая. Ну, во всяком случае, по всем признакам кажется, что это действительно металл. А здесь же тоже есть вот такая стилизация под алюминий на центральном тоннеле. Что касается размещения личных вещей здесь, то а, есть вот такая ниша здесь на центральном тоннеле. Здесь же располагается разъем USB AUX, розетка на 12 вольт. А здесь есть подстаканники, причем со съемной перемычкой, то есть это можно использовать либо как нишу, либо как на два подстаканника. Бокс между сиденьями довольно-таки вместительный, как видите, он очень глубокий. И здесь же есть вот такая дополнительная полочка для каких-то мелочей. Что касается сидений, то мы можем видеть, что здесь они а, довольно спортивные на вид. И опять же подчеркну, что это машина в исполнении GT-Line. А, здесь есть красная прострочка, перфорированная кожа. А, и на вид, и по ощущениям а, очевидно, что а, здесь хорошая боковая поддержка. Действительно, сиденья очень хорошо сконструированы. Ну и обладают, конечно же, всем необходимым набором электрорегулировок. То есть это и в продольном направлении регулировка а, угла наклона спинки, а также есть регулировка поясничного подпора. Причем в двух направлениях, то есть и вперед-назад, и вверх-вниз. Поэтому а, устроиться здесь можно будет без труда а, любому человеку. Задние пассажиры нового оптимы тоже вряд ли смогут на что-то пожаловаться. Ну, во-первых, пространство вы видите, что здесь его очень много. При том, что сиденье не до конца отодвинуто назад, но и не вперед. То есть оно находится примерно в среднем положении, при этом я ноги практически полностью вытягиваю вперед. По ширине здесь, в принципе, усядутся трое и. Какое-то время, наверное, средний пассажир сможет здесь проехать. Здесь центральный тоннель не очень высокий. Но, конечно же, удобнее здесь располагаться именно вдвоем. Тем более, что сиденья отформованы ничем не хуже, чем переднее кресло. Плюс к этому здесь есть большой удобный подлокотник. Правда, без какой-либо ниши или кармашка. Просто два подстаканника. Но сидеть достаточно удобно. Что касается оснащения, то здесь тоже все самое необходимое, минимально необходимое для бизнес-класса есть. Это персональный дефлектор обдува солнцезащитные шторки на задних окнах, панорамная крыша, розетка на 12 вольт и еще одна розетка, так скажем, это разъем USB, но предназначенный только для зарядки мобильных устройств. И также здесь, конечно же, есть подогрев у задних сидений, при том, что у передних кресел кроме подогрева есть еще и функция вентиляции. Единственное, чего здесь, наверное, не хватает, это функции регулировки угла наклона спинки и регулировки сидений в продольном направлении. Хотя, как видите, опять же, повторюсь, места здесь очень много. Наверное, это было бы просто. Лишним. Конечно, персональный блок климат-контроля здесь, наверное, тоже был бы не лишним. Но не стоит забывать, что Optima, хоть и бизнес-седан, но все же относительно доступный. Багажник Optima стал больше. Теперь его объем составляет 510 литров. Это неплохо даже для а, автомобиля таких габаритов. Что касается проема багажника, то он достаточно широкий, большой. Но, к сожалению, здесь все-таки великовата погрузочная высота и достаточно большой бортик. На мой взгляд, он мог бы быть немножко пониже. Но, а, что касается отделки, то здесь ничего особенного нет. Никаких дополнительных крепежей, сеточек, кармашков, органайзеров и так далее. Здесь, к сожалению, ничего не предусмотрено. Также здесь есть функция дистанционного отказа без рук при этом для того чтобы открыть крышку багажника не нужно подходить и махать руками и ногами достаточно просто подойти сзади к автомобилю и крышка сама откроется под полом скрывается полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском здесь же находится специальный вкладыш для инструментов и домкрата но опять же повторюсь никакого дополнительного органайзера или каких-то ниш здесь к сожалению не предусмотрено но надо сказать спасибо разработчикам оптима за то что в отличие от большинства конкурентов бизнес Седанов. Для перевозки длинномеров здесь предусмотрен не маленький лючок в подлокотнике задних сидений, а есть возможность складывания спинок задних сидений, причем в пропорции 40-60. И для этого не нужно лезть в салон, а достаточно потянуть за специальную ручку и сиденья сложатся сами. Это действительно удобно и за счет этого серьезно увеличивается полезный объем багажника. Optima будет доступна в нескольких исполнениях – обычном и GT. Спорт-версию отличает дизайн бамперов, декоративные элементы в салоне, тормозные диски увеличенного диаметра и усилитель руля с электромотором, установленным непосредственно на рейке, а не на валу. Ну а тем, кто хочет более стильную машину, но не готов переплачивать за мощность, можно заказать пакет опций GT Line. Технические характеристики Kia Optima. Двигатель объемом 2,4 литра, атмосферный. Мощность 188 лошадиных сил. Крутящий момент 241 ньютон -метр. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. Привод передний. Разгон до 100 км в час 9,1 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход топлива 8,3 литра на 100 км. Каким должен быть бизнес-седан? Конечно же, в первую очередь, он должен быть комфортным. И с этим у Kia Optima все в порядке. Даже если сравнивать с предыдущим поколением, хотя, по большому счету, машина построена на одной и той же платформе и очень похожа по повадкам, новая модель, конечно же, стала чуть-чуть пожестче, чуть-чуть пособранней и более драйверской, если так можно сказать. Но в первую очередь, я э, хотел бы отметить две вещи. Первое – это потрясающая плавность хода, который э, обладает э, Оптима. Вот, допустим, сейчас я еду по автобану, и машина не требует ни подруливаний, нет каких-то серьезных раскачек и так далее. Но при этом, когда ты съезжаешь на городскую брусчатку, которую здесь очень много в Германии, в общем-то, ощущение того, что происходит в салоне, оно особо не меняется. Машина действительно идеально все это поглощает. Второе, то, что я хотел бы отметить, это потрясающая шумоизоляция, которую сделали здесь, в новом поколении Optima. И действительно, более-менее некомфортно с точки зрения акустики. Здесь становится, наверное, километров только после 150-160 километров в час, в чем удалось убедиться здесь, на автобанах, где нет ограничения скорости. В остальном же до 140 километров в час Здесь очень тихо и можно разговаривать практически в полголоса. Неспроста маркетологи делают основную ставку именно на этот двигатель, на котором еду сейчас я, объемом 2,4 литра, мощностью 188 лошадиных сил. Этот мотор э, прекрасно справляется со своими задачами, позволяет ехать как быстро, как активно, так, собственно говоря, и не торопясь. Но при этом э, всегда быть уверены в том, что необходимая тяга, необходимый запас тяги всегда есть. Плюс к этому здесь еще предусмотрена сейчас система выбора режимов движения. Можно выбрать, как всегда, один из трех вариантов езды, либо экономичный либо обычные, либо спортивные. И, в общем-то, разница между ними она чувствуется в первую очередь за счет чувствительности педали газа. В экономичном режиме педаль очень тугая, и машина неохотно реагирует на нажатие акселератора, но в режиме спорт, например, малейшее касание педали газа, сразу чувствуется толчок, сразу чувствуется подскок оборотов, поэтому, в принципе, уже получается такая несколько нервозная езда, но это уже на любителя. Ну и самое главное – цены. В списке своих преимуществ корейцы видят не только оснащение и дизайн, но и, конечно же, цены. На фоне серьезно подорожавших конкурентов, Optima выглядит более чем привлекательно. Базовая комплектация с двухлитровым мотором и механической коробкой передач предлагается за 1 миллион 69 тысяч 900 рублей. Топовое исполнение GT с максимальным набором оборудования и самым мощным двигателем обойдется в 1 миллион 719 тысяч 900 рублей.